Это такой как бы овал в воздухе, вы проходите по латексу, выходите, совершаете овал в воздухе и потом еще раз проходите и так бесконечно. Всем привет, меня зовут Елена Нечаева и это дистанционный курс штрих на латексе. Если вы хотите овладеть идеальным штрихом и делать, не задумываясь, вообще любую форму с мягкими границами, без стыков и пятен, во-первых, нужно научиться правильно держать аппарат. Если это растушевка, а в нашем случае это, конечно, она, то мы не держим его прям близко к носику, иначе ваш штрих будет очень ограниченный и с грубым началом и окончанием. Нам нужно противоположное, нам нужно, чтобы наш штрих был состоящий из точек, не имеющий начала и конца. Штрих, в который можно влить следующий штрих и сверху, и снизу, и сбоку, с любой стороны, потому что он, по сути, не имеет начала и не имеет окончания. Он состоит из серии точек. Вот здесь видно, что и в начале, и в конце у меня точки более маленькие, более прозрачные, и они как бы идут на вылет. То есть я смогу присоединить и сверху, и никто не поймет, что я это сделала, и снизу никто не поймет, где именно начинался и заканчивался мой предыдущий штрих. Кстати, если вы не знаете, как настраивать машинку, то вот здесь будет ссылка на видео, где подробно об этом говорю. Количество пигмента, которое останется в латексе ну, или в коже, зависит от того, с какой скоростью двигается ваша рука и какая скорость выставлена на вашем аппарате. Мы сейчас будем работать на минимальных скоростях в любом случае потому что вам будет проще освоить движение на минимальной скорости и вот смотрите если я провожу медленно то я рисую по сути линию это неприемлемо практически ни в какой технике ни на какой зоне моя задача научить вас работать вот такой серии точек поэтому в зависимости от того какая скорость вообще в принципе у вашей машинки вы должны научиться двигать рукой так, чтобы оставалась именно серия точек. Это очень важно. То есть вы, начиная с очень быстрого движения или может быть даже с медленного, как вам будет проще, можно постепенно ускоряться. То есть вот я вижу, что у меня остаются точки. Такие размытые, не имеющие границ, в принципе, линии начинают получаться. И вот эту скорость движения руки я должна зафиксировать. Итак, когда вы нашли положение, о, скорость руки, в которой остается серия точек, вы должны понимать, что медленнее уже двигать пальцами нельзя. Иначе у вас начнут оставаться полоски. Теперь об очень важном. Посмотрите на мою руку. У меня мизинец выступает в роли такого как ножка у циркуля, регулировщика, то есть я могу двигаться в любую сторону и рука благодаря мизинцу на весу находится, то есть я не, не лежу кулаком ой лежу. Я не кладу прям кулак, это неудобно, это неправильно и ограничивает движение руки в конце будет такое уплотнение из пигмента. Поэтому мизинец всегда либо вот так просто стоит либо может крючком стоять в зависимости от того кому как удобно. Вот этот блок из трех пальцев, он на самом деле рабочий. Безымянный палец он может быть либо прижат, либо как бы придерживать вот этот блок. Получается, что аппарат лежит у меня вот здесь, во впадине вот здесь он как бы облокачивается, лежит вот здесь вот на среднем пальце, толкается указательным, а вот большой палец он просто слегка придерживает. Обратите внимание на большой палец. Очень многие мастера делают вот такую ошибку. Они ставят большой палец вот таким образом и у них прям четко ограничивается им движение и получается тоже в конце со стыком с уплотнением в конце штрих поэтому он у вас просто вот так лежит сверху и придерживает и вот этот весь блок из трех пальцев он двигается свободно то есть я на себя толкаю, а в обратную сторону э, мне не дает упасть вот большой палец машинки. А в обратную сторону это как бы движение как маятника получается, она туда-сюда за счет центра стремительной силы. то есть вот по сути я делаю легкое движение пальцами, а аппарат туда-сюда болтается и я только не даю ему выпасть. в таком случае ваши пальцы не будут напряжены и вот здесь в руке не появится судорога, как многие описывают и это движение будет вот прям легким. Когда я держу аппарат, моя рука в общем и целом расслаблена, и мое движение оно напоминает маятник, но только он не полный. Это движение маятника, оно как бы остановлено латексом. В момент, когда я к латексу прикасаюсь, я не стараюсь уйти прям глубоко, то есть я прям такое гладящее движение совершаю и также плавно из латекса выхожу. Вам нужно добиться вот этого движения, когда Штрих в воздухе, вот сам мах в воздухе, он длиннее, чем прикосновение к латексу. Ваше движение руки и иглы, в принципе, похоже на взлет и посадку самолета. То есть вот здесь вы идете, когда на себя двигаетесь, на посадку и потом тут же сразу на взлет. То есть мягкий штрих достигается только тогда, без, без четкой линии в конце и в начале штриха. Только тогда, когда вы на вылет работаете и на себя, и от себя. Также штрих бывает только в одну сторону на себя, когда вы двигаетесь. Это такой как бы овал в воздухе. Вы проходите по латексу, выходите, совершаете овал в воздухе и потом еще раз проходите и так бесконечно. Итак, вы должны освоить штрих не меньше двух с половиной сантиметров в длину для того чтобы у вас начало получаться движение вперед и назад туда туда на себя и от себя это очень сильно вам ускорит работу потому что вы в холостую не тратите время но оно не получится у вас если вы будете пытаться это сделать маленьким штрихом поэтому не меньше двух двух с половиной сантиметров Итак, когда вы взяли правильно машинку Помахали ей в воздухе, поставили палец, чтобы он у вас регулировал высоту. Смотрите, начинайте в воздухе, не дотрагиваясь до латекса. Примерно вот с этой выбранной вами скоростью. Опускаетесь. И в тот момент, когда вы дотронулись до латекса, вы начинаете с таким же усилием медленно продвигаться вправо. Очень медленно, не переставляя мизинец, а просто это делая вот так. Такое почти незаметное движение кулаком вы должны создать такой штрих у которого не будет начала и не будет окончания что это значит это значит вы не будете рисовать вот такие с жестким началом штрихи вот как вот здесь показано а будете как будто самолет садится и как будто самолет взлетает вот такое движение совершать вам задание, Найти скорость движения руки такую, чтобы ваш аппарат рисовал точками, не полосками. Чтобы ваше э, начало и окончание штриха было воздушным. Минимум 5 полос во всю длину латекса, пока вы не добьетесь вот этого идеального начала и окончания штриха и работы точками. Итак, вот таких полосок вам нужно создать минимум 5, и по идее к концу пятой вы должны уже начать делать воздушное начало и окончание. Если не получится, делайте больше, делайте до тех пор, пока не освоите вот именно вот это движение маятника или взлетопосадочной полосы самолета. Сохраняйте ваше задание. Если вы пройдете весь курс до конца и пришлите нам свои задания в полном объеме, то мы в обмен на это дадим вам наш сертификат о том, что вы прошли курс дистанционный штрих на латексе. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.